Так, включаю. Вот пошло память считать. память проверила вот грузится В автоэкзеке стоит загрузка лексикона автоматом при включении. Вот, выходим из лексикона. Вот Нортон загрузился. Сейчас попробую показать, что на диске есть. Так, поехали. Не знаю, видно будет, нет. Первая директория антивирус. Вот, доктор Веб. Доктор Веб. Досовский. Арсис с антивирусом и анти-1700. Какая-то программа, тоже какой-то старинный антивирус Досовский. Вторая директория – архив. Вот какие-то архивы. А, это архивы пользователей. Я их сотру. Я их сотру потом. Так, FV. FV. Не, не помню, что это такое. А, help есть, прочитаете. Это исследование, какая-то директория тоже удалю ее, это видно пользовательское. Это сам лексикон. Понятно. Магистр программа какая-то. Не знаю, что это такое. Northern Commander. Пак. Это архиваторы здесь какие-то. Это системная, темпы, и утилиты. Так, утилиты Нортоновские утилиты какие-то, НДД, дискредит, АЭС-тест, РОП-ЕС, ПРУ-тысяча семьсот, так. ну вот, автоэкзек, дрова всякие и конфиг. Вот, если интересно, сейчас конфиг посмотрим. Вот конфиг, конфиг простейший здесь. Так, и автоэкзек сейчас покажу. И автоэкзек. Вот здесь в вот, автозагрузку вписан лексикон. Могу же ремить. Ну потом сами разберетесь. Вот все, что есть.